Ну, что, будем начинать. Делать сюда можно. Может и закончим чуть пораньше. Предварительно вопросы есть? Но ну, я ГОСТ не нашел. Хотели? Свечки, свечки свечку взял вот, это растопить мировые. можно будет? нет нужен воск нет воск а здесь, если в двух-трех восках, ничего страшного ничего страшного, главное, чтобы был Обазали, ну, мис... восковая свечка, которую я купил у пасечника да, это уже свечка это не воск, это свечка да, да. Днепр, а там не... магази... я там есть магазин я завтра принесу это не беда, это не страшно У -у -у. буду объяснять почему именно воск почему не свеча хотя многие топят э, свечи но это неправильно энергетика людей уже да. А, нет, свеча это уже созданный продукт свеча она уже У -у -у. Э, наделена определенными свойствами свойствами свечи У -у -у. а воск это воск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 для, буду объяснять в чем разница можно научить чужих а, но определенной до определенной степени потому что а, ну тогда немножко вот такой вещи есть ведьмачество а есть ведовство угу. Да? Угу. А, вот у нас есть ведьмачество есть ведовство В чем разница? В чем разница? Все это знания, но применение их в разных целях. Каких-то знаний. знаний. Нет. Это, наверное, ведать. Ведомство на то, что породу, что отдается. Здесь в мужском плане будет знахарство призвать, учить, А здесь, в мужском роде, будет, ой, колдовство. Ведьмак это какой то колдун? А, нет, да, ведьмак, ведьмак это мужчина, который перенял силы от женщин. Перенял а. силы от Ну, а еще игра такая. В скором времени сериал. Угу. Да? В чем разница?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 Но я встречал такое, что э, и без физического контакта. У меня была клиентка, которая рассказывала историю своей матери, которой должны были передать. Вот. И ее готовили с детства. Бабка, которая должна была ее передать, была их соседкой. Какая-то дальняя-дальняя родственница, чуть -чуть, там, четырехъюродная бабка-кума. Ну, в общем...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 У нас, у нас топили. Да, у нас топили, и у нас это не было так массово, потому что именно вот на территории Украины, части вот Беларуси. Мужчин больше видно было. Нет, нет, нет, не то, что мужчин больше было. Чем женщин? Не было такой э, сильной власти церковной. Инкв... Вот прекрасно... Типа такой инквизиции что-нибудь. Да, а вот, инквизиции. вот этой вот, вот инквизиции это, кстати, ее не было, потому что не было власти. такой вот сильной церковной власти.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 Чистка от разного рода программ, которые есть у вас лично и в вашем роду в том числе. Поэтому чистка будет в первую очередь личная, то есть у вас, второе, вашего окружения, вашей близких. место обитания то есть ваш дом, квартира, офис место следующий момент следующий момент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 Да, это как охрана как... считается. Ну да, наверное. Она, я тоже на развязываю, да, потом? Ну, ну, так ну... завязывается, а потом развязывается. Так... А потом развязывают. А, да, своего рода защита, но это уже как раз вот из того момента, что приобретенная, то есть не, недопонятая. Ну, может быть это мыслеформа, уложенная определенная. На самом деле мыслеформа там тоже должна присутствовать, потому что это делается с определенными словами. На самом деле здесь немножко иное. Есть такой синдром.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 Заговоры имеют, э, свою структуру. имеют свою структуру. Заговор имеет... Почин, зачин и тело. Почин, зачин? Почин, зачин и тело. Подождите, писать. Я же не сказал, где что. А потом потеряемся. А как вы думаете, где что? Сначала зачин. Угу. Потом тело, потом почин. Угу. А, в общем-то, граждане, которые называются филологами, они говорят, что зачин и почин это одно и то же. Вот. Ну, филология у нас в Советском Союзе развивалась, поэтому, как бы, говорить они другого и не могли. Ну, Но, вот. вот. если вы понимаете украинскую мову, або белорусскую мову, то для вас не будет загадкой, что такое почин, что такое зачин. Зачем закрывают? Поршин, это с чего поршенают, а зачем, это чем зачемают? Вот и все. А ты... Знание языка исходного. Тогда почин вперед? Да. А когда почив, почив, это ж помер уже. Ну, почив, то уже помер. Это уже конец, когда закрывают. Закрывают. Закрывают. закрывают. Я туда думала. Я оттуда. думала. Все,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 слово заговор тоже отсюда да. заговор между определенными участниками определенными силами человека в теле в теле указывается запрос то есть что должно исполниться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 Иногда обещание взятия на себя обязательств. Не обязательно Или а, обетов каких-то, да? Да. Обязательств, обетов, заруков. Не обязательно ли? Это не обязательно, но иногда указывается.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 Вот. Ну вот. в принципе, в принципе, вот такая вот история. Такая история. Но! Все не так просто. Потому что заговоров, даже в интернете написано очень много, Нижек напечатано тоже много, но не всегда, но не всегда работают. работают. Ну да. А чаще всего и не работают. Что, да. Вообще рекомендуется, ну, или свой можно придумать. Ну, это само собой. А этого, об этом очень важно. А, есть определенные условия для того, чтобы заживо работать.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 Тоже. А... а самое сложное – это не брать себе. Да. Ну, это... Следующий момент, который, в принципе, вытекает же отчасти из первого. Это взятие на себя определенных обетов.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 Церковь тебе построила. Сечу поставлю, да? Сычу поставлю как мне. Вот. Если взял обед и не выполнил, ну с тобой не будут после этого работать. Можешь туда уже больше не знаю Туда уже можешь не обращаться. Следующий момент это взятие зароков. Зарок это обещание чего-то не делать. То есть, когда вы обещаете чего-то не все о том же, все о той же правды, скажем Следующий момент, следующий момент, тоже такой, чисто техническое. Это открытая горло, что-то имеется в виду. Что имеется в виду? горло, горло, какая-то там чакра это, не помню какая, а, кто знает какая, пятая, да? За что она отвечает? Ну, по-разному обычно за речь, за донесение информации. Речь, донесение информации, страхи, искусство. Что имеется в виду? Когда вы начинаете читать какой-то заговор, вы должны его помнить наизусть, и он должен лица как, э, как музыка, как, как, середина, да. то есть из души лицать. Если у вас закрытое горло, если вы слова не можете произнести в присутствии другого человека,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 Элементарно пение. Когда вы пели в последний раз? Вчера. Сегодня утром. Караоке. А, нет, просто ходила, что-то делала и ходила, пела. Вот, вот этот тот момент, который, в принципе, сопровождался раньше, любое дело сопровождалось пением. Люди пели, когда что-то делали по дому, люди пели в поле.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 Песня. Ну, песня не э, со словами, а песня, скажем так, ну, само слово «могречка», я думаю, говорит есть, Определенная интонация. И вот определенный шум создавался в каждом подразделении свой. Человек, потерявшись где-то от ста, от своего десятка, он мог свою десятку, свою сотню найти. Просто на слух. Услышав, что вот там вот та песня, наша песня. Но он туда быстренько догонял свои. Ну и в общем много таких моментов. Открытая горло. Ну и следующее, следующее. Это те самые мысли форма. Мы мысли... Чем Чем форма отличается?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 сказку воспринимаю потому что она она заложена и так у вот из того что люблю пока как пример приводить это ну взять того же самого Вот обычная сказка в принципе абсолютно нелогичная куда то пошел кого то убил зачем то куда то спустился но там есть такой момент что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 нерешительностью. Гипноз нашим. А? Гипноз уже на нашим таким. Это больше блоки, скорее всего. Больше страхи это да, блоки, страхи. Да, больше блоки, Да, что страхи. не дают двигаться, ну, вперед развиваться. О. при этом При этом, опять же, чем больше ты рубишь голову этим, этому самому змею, больше у этого змея голову ну, отрастает. Боками не вот. с ней найдешь универсальный способ, чтобы их прижигать. Ага. Ну, это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 он также настраивается на то состояние, в котором мы сможем себе же помочь. Ну и это, скажем так, визуализация. Современная уже, современные эзотерические методы. То есть заговор только на да, читать нет. Заговор, да, читается только на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 Дрова да, в огонь, да, и он уже там, начинает дополнительно что-то видеть, перезагрузировать. Да. Там, э, скорее всего, не будут работать с Там работают на эмоциях. Mm -hmm. То есть человек э, эмоционального посыла достаточно для того, чтобы кому-то навредить, либо кого-то вылечить. То есть это что в спину сказанное проклятие? Это уже все это с Там уже слова не имеют такого значения.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 Они же должны понимать, с чем и что они должны, какая их миссия. -то. Ну, да. то есть, получается, им родовой подселенец помогает во всем, да? Ну да. Не надо обзывать его так, он помощник, а не подселенец. Нет, ну как ты сказал, так я подарила. Друг, да. По сути, да, по сути это подселенец. По сути это подселенец. По сути это без. Ну, если говорить церковным языком, то да. Да. Это бес. А там, например, Если вы боитесь бесов, то какого беса вы сюда пришли? Это немножко курс такой, что здесь рано или поздно вы сможете с этим можете с этим столкнуться. Что в церковь сходить нужно? Нужно. Что? Это не помогает. Не на уме. Я там уже пару встретил. Там вы знаете сколько. Ох расчет родового подселения. Дело в том, что когда человек его получает, у него начинает меняться психика. Немножко. Сначала немного, потом mm -hmm. конкретно. То есть, она приходит в состояние близкое к состоянию его предка. Она, у него размывается понятие добра и зла. Оно у него совершенно отличается от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 то имеет значение, хорошо либо плохо ему. Если это чужой человек, все без разницы. Да. Еще вопросик, а Может быть комбинация ведичества и ведоства? Да, почему? Потому что ты можешь владеть силой и мыслями в а, Может, задара. Но тут такой момент, что да, если человека изначально готовят, его обучают с детства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 Опять же, человек, которому должны передать, он-то видит, как его родственник живет. он не всегда хочет так же жить. То есть он не всегда хочет принимать. Потому что это очень большая нагрузка. Мы же за все платим, нужно понимать. Ты будешь зависим от этих сил, так же, как и иметь. И тебе придется, не знаю, принимать людей, например, на всю жизнь. Но попробуй только от этого избавиться. Вот. Ну, в общем, вот, вот такого плата. Ну, работа с силами, это в принципе, к тоже может быть, да? Есть, там, да. Духи веса, да, там, да, ручки, да. там. А, То, что касается ведовства, там тоже идет определенная работа с силами. Ну, скажем так, с силами а, общедоступными, со стихиями, с силами природы. Помните я спросил я себя, много, Дивай, Дивай. да, и так далее. И пошел с деревьями раз, разговаривать. Вот. То есть человек, да, точно так же приходит к общению, но э, там нету взаимно, взаимной зависимости. Это такой де, деловой деловой. кого <калокинг> <калокинг> а? <калокинг> Да, такой. Вместе что-то сделали, ну и разбежались. Каждый получил то, что хотел, и разбежал.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 Задача. Вот пока мы с сплетете веревки, меня не трогайте. И они пошли сплетать веревки. Посчитать все звезды. Волосы на голове. Да, волосы на голове и так далее. В общем, вот, так, вот такого плана Задание для того, чтобы человеку хотя бы дать отдохнуть. -то время. А, в общем-то, в общем-то, начало... Ну а теперь идем дальше. По а есть, да? По а? а? а есть. Да, по а чин есть. Давайте сделаем Пятиминутный перерыв. Пятиминутный перерыв. Я вас попрошу. Пойдем дальше. Еще сказок есть. Это книга Александра Сбока. Он говорил, что все сказки практически по всему миру об имитации. Ну Молод, не все. Молодец, он, он их провел где-то в 60 е годах, написал мир.